На украинские события фондовый рынок ожидаемо отреагировал обвалом. Индекс Мосбиржи опустился до рекордных значений за последнее время и составил 1689 пунктов. Уже который день растут доллар и евро, 86 и 97 рублей соответственно. Словом, штормы за внешних факторов. Рынок всегда будет колебаться и, к сожалению, стоимость акций она зависит зачастую не от капитализации реальной компании, а от слухов, от каких-то выступлений глав государства, от каких-то переговоров, от каких-то событий. И, собственно, произошло именно то, что новые санкции повлияли на падение индексов на Московской фондовой бирже. Отреагировали и люди очередями в банкоматах и попытками снять наличные. Правда, все это, по мнению специалистов по рынку финансов, паника. Главная спутница финансовой нестабильности. И особенно важно ей не поддаваться. Если вы, у вас не было в планах приобретать валюту, вам она не нужна, то бежать ее сейчас скупать на последние сбережения – это большая ошибка, не надо этого делать. Вы живете в рублевой зоне, вы живете в рублевой стране, вы все равно будете тратить рубли на так или иначе свои потребности. Для человека обыкновенного все равно это не произойдет так, что вы сегодня придете там, в магазин и уже там сахар будет стоить 150 рублей. Это не будет. В общем, непредсказуемый рынок не время для необдуманных решений. И как он будет реагировать дальше, зависит от внешней политической ситуации. Владислав Кирьян, антон Пашукевич, Лента. В 24.